Всем здорово, бандиты и бандитки! С вами ГП. Сегодня мы с вами начнем проходить Dying Light. Основную сюжетную кампанию. А потом, если все пойдет хорошо, пройдем, наверное, и дополнение, которое называется Balloween. Посмотрим, что у нас с этим получится. Сейчас сделаем чуть-чуть потише. Хотя музыка довольно крутая в игре. Нравится. Что, давайте без лишних слов... Приступим. Играть в компанию. Новая игра. А, нормально, трудно, кошмар. А, давайте на сложности трудно попробуем. Да, я готов. HUD брифинг. Дата на Кадир Сулейман. A local political figure hired to maintain order after the outbreak. His brother Hassan died in a disease-related incident before we were able to evacuate him. Suleiman blamed the GRE for Hassan's death. He stole a highly sensitive file which became his bargaining chip against the GRE, with instructions to publicize it if anything happened to him. Data on the subject. The stolen file. Jump in seconds. It details the incomplete process of synthesizing a cure for the virus implemented in its current state, the produced substance may be extremely toxic. Now. Also, the file contains full description of the Varian structure. Any attempt to use it would result in countless lives lost. It must be recovered. Further information, current status. Suleiman sent the file to an associate unknown to us, with instructions to publicize it at his command at any time. To counter that, we instituted a citywide communication jam, preventing him from publicizing the file. Your GRE issued radio can overcome that jamming. It is your lifeline. Do not lose it. Suleiman has since gone underground and begun using a different name. We have reason to believe he now leads one of the two main factions operating within the city. Find Suleiman and locate the stolen file in order to save mankind from a disaster of unprecedented proportions. I told you that wasn't a normal drop-shoot. Break his legs, then take him to rides. Back up! All of you! Stop! Loud noises draw them! Fall back! Fall back! Whoa! Power, this is Jade. Get sick, ready. Got a guy with a bad head wound and a bite on one arm. Oh shit, Amir's hurt? No, Amir is gone. But I'm bringing in someone who might still survive. One of us? We'll see. Just. Какое нагнетающее вступление просто капец. Ну, я думаю, это по большей части из-за музыки. Музыка прям вообще так в тему прям. И, конечно, давай очень нагнетающее начало. Так, за заставляет проникнуться. Продолжаем. You pinch him. You're scared. Not scared. He blinked. He blinked again! What if he's a zombie? <и> <и> <и> <и> тихонько, друг, тихонько, спокойно. Держись на ногах. Так, у -у -у, а что такое? Почему так резко? Очень большой чувствительность мышки. Сделаем, пожалуй, поменьше. От нее в меню можно и побольше. А вот в игре надо поменьше. О, супер. Что-то у вас, б... ребятки, все в дыму, все в дыму. О, это, это не эта подруга, настолько, что спасла. Немножко похоже. Я, конечно, не уверен. Интересно. Так. Что нам надо делать? Просто осмотреться? Тих, тут у вас темно. Мы в безопасности, но это радует. Ты Окей, Что ты 31? Ну, знаешь, если подумать логически, 31-й, я думаю, что мы 31-й э, выживший в этом здании, или 31-й выживший, 1, которого 1, 1 1 они 1 нашли. Окей, okay, спасибо. Давай, посуй. Не? О, о, о, я вижу свой ноль, здорово. Все нормально со мной. У тебя какие-то проблемы, чувак? Я не просил меня спасать вообще-то. Они сами прибежали. Так что давай, помалкивай, а то... Схл... хочешь немножечко. Мы делаем так. Наверх, да? 180, наверх. Headquarters. Ч смотришь? Who's the boss? Where's the boss? Oh, you're the boss. I'm looking for the. Are you the boss? What? Am I too young? You got the problem with my age? No, I. You wanted to talk to me? That's better. Do you remember anything? Know what you are? Yeah, I can. I can see this is some kind of shelter. We call it the Tower. Brecken and his runners put it all together a couple of months ago, and we've been here ever since. Hunting airdrops, scavenging, and rescuing people. Yeah, I, I wanted to thank that girl. Good, because if not for her, you'd already be chewing somebody's knee bone. Your Anderson was totally crushed, by the way. Only thing Jade could salvage was your radio. Oh, great. So can I get that back, please? Actually, I think I need it more than you do. Believe me, pal, that's not the case. Fine, take it. You know why runners put their lives in danger? For guys like you. So now you take the antis meant for someone else, and you won't even share your gear with us? I don't have time to deal with your bullshit. I've lost contact with one of our guys thanks to the fucked up radios we're stuck with. Do something for me, would you? I don't want to see you or your precious radio anymore, so go be useful somewhere else. We don't tolerate the lazy assholes here in the tower. Hey, be fair. I'm not I'm not lazy. I'm just hey, boss. Save it. That lost guy I mentioned, he's only on the 13th floor. But you might as well be trapped in a mine cave. -in. Come back later. And I'm not the boss. Too young, remember? I'm Rahim. Brecken's in charge here. Rahim. Oh, Оо, такой вот городецкий. Так, хорошо, а что нам делать? I'm Маленькая дерьмо. Поищите выжившем на 13 этаже. Полез. На лифте, я так понимаю, да? По лестнице мы не спустимся. Окей. Оу, а тут округленный мост. Хм. А, тут что-то типа стадиона там. Ку-ку. Ладно. Не будем отвлекаться. You 13 floor. I'm getting some stuff for Raheem. 13? Shit. That's gonna be some dirty work. But we all got to pull our weight here, huh? Ха? <coughs> а, А что они так стремятся на этаж? Из-за того, что это число или они счастливы, вы-то боитесь... а а а How many people here? Хорошо. Я вас понял. Хорошо, что тут не лежит никакой труп маленького... ...ребеночка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 О, у нас есть дубинка. Супер. Так уже полегче. Так, мы с вами можем бегать на шифте. Это здесь? Здорово. А, это точно необходимо? Действительно, этот э, фриз был точно необходим? Ну да не важно. На. Так, что у нас тут? cut my arm, getting away from him. Oh God, you had to kill him, didn't you? <laughs> I <laughs> killed God him, That was... that was my brother. I came down to see him and... Easy, easy. It's all right now. I'll, I'll get help. Hey Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit, 31? You went Mark? Лена? Лена? окей, так. А, смотри, у нас есть индикатор э, прочности на оружие, то есть оружие ломается. Хорошо, значит не будем попросту так фигачить, по попало. Так тут ничего вроде полезного больше нету. Я нашел изоленту, ленту. Может... А, или нельзя? Ладно. Не важно. Так, хорошо. Hey, hold still. Lina will be here any minute. Так, но ну мы в этой комнате обыскали, и здесь мы ничего не нашли, кроме изоленты, так что. Ага, теперь мы можем это дерьмо открыть, я понял. Но это все равно не то, что нам нужно. Так, хорошо, что у нас тут соседняя квартира. Так, есть ящик, есть изолента. Да блин, но это нам тоже не нужно. Тоже закрыть. Понимаю, мы сможем потом такие двери взламывать Так, гвозди А, а мы найдем вообще то, что Нам нужно О, алкоголь, отлично Осталось найти Марлю Хорошо, и где нам искать марлю? Ага, вон еще есть Какой-то Еще есть какая-то квартира. Сейчас чувствую, нас тут будет ждать зомбарь какой-то из них. может быть и нет. О, тут должна быть Марли. Да, отлично. Okay, I'm gonna find. Let's give this a shot. Так. Мы можем соз создавать предмет новый. Как это сделать? Соберите аптечку. Как? Скейп. Нет. Э -э, backspace. Э -э, нет. Так, хорошо. Я спрятал свое оружие, а О, как мне его обратно достать? О! Как это работает? Друг. Игра меня не учит. Я не знаю. F, G, H, B. В, нет, С это приседать, X, Z, Т, И, О, у нас есть фонарик, хорошо, В, У, отлично, хорошо, чертежи, uh, это оружие, инвентарь, перед входом соберите аптечку, А, да, у -у -у. ладно, хорошо, создать, все, чуть-чуть разобрались, окей. А можно мне достать мою палку? Держи, друг. Окей, кто болит? Он кровоточит довольно сильно. Дай мне его видеть? Гоузен алкоголь, а? Довольно примитивно, но это будет Довольно Прето примитивно. А я творк. Смешный Thanks акцент Спасибо за холмом. Okay, it's fine. I'll be right back soon. Thank you, my friend. Hey, 31. Not bad for a new guy. Perhaps I misjudged you. Yeah, I just want to help out and repay you guys for what you did for me. Well, good. Come find me я не знаю куда делась эта палка может это на самом деле так и надо было чтобы она исчезла но это странно ну да ладно неважно Блин, мне нравится что здесь довольно много всяких мелких деталей Внимание к деталям это очень важно. Особенно в подобных играх. Потому что когда локация будет такая пустая, знаешь, без ничего, то это вообще ни о чем. Так, в этот раз у тебя закрыто, друг, да? Рахим, быть это? Омар планы для What Exploss oh please that. You can't tell a convincing lie to save your life. I know what I'm doing. Yeah You think you can't die? You're not my mom. No, I'm not. Our mom's dead. So you might want to be а, oh. Especial now that Amir is gone. You're Jade right? Right? I just wanted to thank you for what you did for me and, and tell you how sorry I am for your loss. I owe you and Amir my life. Да, yeah, you do. You wanna return the favor? Keep my dipshit brother from killing himself. Да no explosives, Rahim. Who makes those air jobs So So, is that enough? Do I get to talk to Brecken now? First, go change your clothes. I left some new ones for you in your room. You're in 194. Something wrong with what I'm wearing? You need something that тебя Окей. Okay. Так, а, они, они тут, типа, паркуристы, то есть мы должны, а наверное, переодеться в что-то такое, что... А, ну вот, переодеться в одежду паркурщика, да. Типа, чтобы было, а удобно. Так, это моя комната, да? Гвардс. Типа, защитники, окей. Okay. Я, типа, защитник. У меня тут какой чувак сидит Я тебя тут леду... Тут видимо не сам живу это случайно не тот, который базарил на меня Всякое плохое, а? Брата Да не, вроде не он Так, ладно Где В это этой сумке Это ваш тайник Здесь вы можете переодеваться А также оставлять на хранение любые предметы По мере повышения уровня выживаемости Вы будете получать доступ к новой одежде Окей А... Смысл? Типа, смысл из этой одежды. А кстати, а мы можем из дополнений? После завершения пролога. А, вот оно в чем дело, окей. Окей, окей, понял, хорошо. Ну, переодеться. Я так понимаю, о, у вас востой зал, и все. Угу. Встретиться с Рахимом на крыше башни. Ну погнали, погнали. А, угу. Так, а у нас есть какая-нибудь стамина, там, нет? Или мы можем. Круто. Очередная касценка. не Рахим, Рахимчик у нас управляет кранчиком. Эй, вы осторожнее братан. Ты убьешь well, меня? Uh -huh. Основы паркура? кнопка прыжка пробел поможет перемещаться вертикально но это понятно, ладно, выйдем. дрон окей это вроде просто вроде ничего сложного акрэйн он акрэйн акрэйн как смешно что, просто бежать? So oh, the journeyhim nice. Welcome to our gym. First things first, you've got to learn how to run. What do you mean learn how to run? Just do what I say. all right. Now jump down to the very bottom. Are you nuts? I'd kill myself? Don't be a wimp. Come on, you can't be serious. Watch this. Ah! Ah! Raheem! Oh my leg! Jesus, don't move! I'll get help! Ha! Ah, I was just fucking with you. Son of a bitch! What? You, you can't here. take a joke? Come on! Get your ass down here! Christ on a crutch. Ну че, реально надо прыгать туда? Да это стрмно. Ладно. Гос разбега. <клышко> <клышко> <клышко> Полет крайно. Это раш, это блок лодка. So the harder the terrain is, the better for you. I've got some typical situations set up for you. Let's see how you Окей, okay, давай. Сейчас будем учиться паркуру, типа. А, я должен прям бегать-бегать? То есть, типа... Окей то есть они даже не обучают, ну я уже понял, что на цешка, на типа блин это так тупо обучение не обучение, типа обучай себя сам. так, ну тут мы прыгаем, это понятно. сейчас покажу тут я сейчас запутаюсь так тут наверное куда-то сюда да нет а он почти right. fall, sure no minutes, mm. так хорошо как мы прыгаем туда пробелом типа так, что-то у нас не получилось, хорошо, пробуем еще раз. Погнали. Я немножко просто не понимаю почему, но типа... Да мы же нас не обучаем. Так, опять мой фейл, сори. Сейчас, я чувствую, мы будем долго с вами тут бегать. Типа такой, прыг-скок, прыг-скок. Он у меня уже задыхался. Так, вот посмотрим, может тут как-то... Типа, отсюда нам надо туда. Но это понятно, типа как бы, но он у меня не допрыгнул просто. Э -э. Are you fucking kidding me? Скоро я начну говорить с таким же акцентом, как эти ребзя. <gres allegations> <supports> <implementation> Блять. Может, Рахим прав, я ну. У меня скилла паркуриста нету. Ноль. Просто ноль. Так, хорошо. Так, мы ползем, ползем, ползем. Окей. Ползем. Мы смотрим. О. Oh. Надо было просто зажать пробел. Все, базаран. Хорошо. Спасибо. Okay. Старайся использовать все, так хорошо. <звы> Надо держать просто одну кнопку. Если ты зажимаешь какие-либо две кнопки, все, ты типа лох. точно не маем. а вот сюда прыгать ну okay, Hardly. The closest I ever came to this was running track in high school. <laughs> well, then you're a Never seen like it. Так а зачем я сюда лезу? А, но ну он же просил на кран, типа. А, нам вообще надо вернуться в башню, так что я все правильно делают. Что? Что со мной а, все-таки у нас есть стамина. Хорошо. Спросите Рахима о приступе. Рахим внутри, наверное, тосит. Все... О, Рахим. Рахим? А. Рахим, what the fuck was that? Does this is Я I'm turning? Most likely no. At least not yet. Сизер remind you that you're infected. You better go see Dr. Zera, though. He'll check you out, probably give you a shot of anthazin. Before you head out to see Zera, talk to the quartermaster. He'll uh, gear you up so you can go outside without getting your head bitten off. Хорошо. Спуститесь на первый этаж на лифте. А, вот ему дела чё как дела тварь как там кулаки доставать блин ладно сори бля мне надо было не сюда ладно бежим обратно наверх чё вот, отсюда уже можно поехать на лифте первый этаж а, удерживать, а даже так, ну ладно. Без проблем. Ну что, довольно интересно на самом деле. Вот right. эта тема с прокурором прикольная. I I so so with, be mm. Тут нам, я так понимаю, дадут наше первое задание, скорее всего. Вот первый этаж, поговорить с кладовщиком. Так, кладовщик у нас... Вот. Ахмед? О, ты новый скат. Рахим тебе. Да, это я. Крейн. Word around the tower is, you're just another deadbeat in line for food or antisept. By which I mean, the people here don't much like you. But don't blame them. It's easy to get paranoid when you're isolated. And since somebody's jamming communications to the outside, there's plenty of paranoia to go around. Whole damn city with nobody to call for help but ourselves. You bring me some supplies from the airdrops, though. And you'll see people change their tunes in a hurry that shit's a game changer uh, thanks I'll bear that in mind listen is there anything else I'm in a bit of a rush also if you're looking to get more popular you can try helping folks do a few favors they might like might <laughs> <laughs> <laughs> сразу видно что нет you Каждый день кладовщик будет выдавать вам бесплатные предметы. Если кончаются припасы, заходите к нему. Хорошо. Это то, что он мне дает, да? развод на ключ, аптечку, детали, отмычка. Окей. А, окей, окей. Все, хорошо. Все взяли. Логан. Получите укол антизину доктора Зери. Блин, а можно мне тоже такой ствол? Ну, понял. Так, хорошо. Ага, я так понимаю, это у нас будет как раз первый выход на улицу и, соответственно, первое серьезное задание. Что ж, давайте тогда на этом закончим эту серию. Типа аля. Прошли пролог, скажем так. Ну, в общем, интересно довольно-таки вступление, интересное. Очень нравится тема с паркуром. Я думаю.. Это нам очень поможет в будущем по выживанию. Ну, блять, логично, конечно, потому что это часть игры, логично, что это нам поможет. Такую хуйню не ссори. В общем, в следующей серии пойдем по первому заданию, посмотрим, что, что у нас получится. Может быть что-то интересное. Может мы умрем чисто за счет этой сложности. В общем, в любом случае, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч.